Всем приветик сегодня тема желание человека о чем человек желает о чем мечтает и что хотел бы человек сделать так. желание человека человек желает сидеть быть звездой. Всем пока.